Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Макс Effect. Добро пожаловать в династию Капоны, вы смотрите уже 37 серию Итак, в прошлой серии у нас в самом конце произошло несколько интересных и очень важных вещей Ну, во-первых, мы ввязались в несколько войн, целых 4 войны у нас здесь И нам придется их как-то выигрывать в них как-то от них избавляться. Хотя мы можем просто не, у... не принимать участие в них, пускай лучше искусственный интеллект, то есть э, ну, те, с кем мы заключили альянс, помогают нам. Либо мы можем сделать вот как. Мы, например, можем э... просто дождаться, когда Астора умрет, тогда все альянсы, которые мы заключили, распадутся. И нам не придется участвовать в этих войнах. Мы в одностороннем порядке выйдем из всех этих войн. Ну, я так понимаю, по механике игры должно случиться. Но просто дело в том, что Астор пока не должен умирать. Ему еще жить-дожить. Ему еще нужно великую родословную основать. Мне в комментариях предлагали сделать так, чтобы кто-нибудь из нашей династии, я так понял, вышел замуж за королеву Весню. Но видите ли, она уже в помолвке. Когда мы возьмем ее в жены, и, например, она умрет, то наши дети будут унаследовать Хорватию. И мы таким образом получим себе целое королевство просто без войны. Так бы мы откусывали по кусочку и каждую провинцию завоевывали. Но тут, но тут все гораздо интереснее. и Тут все гораздо быстрее. Ну так, ладно. Я погрузил армию для... на корабли для того, чтобы... Для того, чтобы, во-первых, высадиться вот здесь, вот в этой провинции. Стой. О, Ной Капони и Ливия Дилука сообщили, что у них родился сын. Его назвали Ливио. Да, да, родной сын нашей династии. Сейчас я генератором случайных чисел выберу из этих 15 кого-нибудь одного. И это будет Вита. Вот, совсем недавно предложили это имя, и вдруг оно выпало. Случайным образом. Вито. Все отлично. Вито Капони. Сын Ноя Капони и Ливии Дилупки. Отлично. Здорово. Классно. Еще один член нашей семьи. Так, да, кстати, я командующих не назначил. Нормальных. Вот, самых лучших назначил. Ну-ка, помолвленные могут пожениться. Сандра Капони и Пьетро Вот, Сандра это наша... Внучка, Она подросла и уже выходит замуж. Замечательно. Да, мы согласны. Все, в брак вступили. Давайте-ка сейчас посмотрим на семейное древо поподробнее. Ну надо же, как оно разрослось. Кстати, у нас здесь Никола. Он почему-то до сих пор не замужем. А, потому что он сейчас... Он вступил в Орден Тамплиеров. Я так понимаю, он полностью решил... Удариться в духовные дела, стать верующим. Он принял целебат. Блин, он, он дал обед безбрачия, и мы, мож мы не сможем его ни за кого выдать. Он даже, кажется, из, этой, из линии наследования у нас пропал после такого. Или нет? Не знаю, короче. В общем, он сейчас в Ордене Тамплиеров находится. Ничего мы с этим поделать не можем. Так, ладно. Мы здесь осаждаем Факторию. Все. Факторию осадили. Факторию осадили. Сколько у нас? Минус 20 теперь военный счет. Вы можете сколько угодно осаждать цару. Мы будем осаждать э, велью. Ваш ваш восставший город. Все замечательно. Здесь, блин, полпроцента боевого духа осталось. И ради этого пол процента мы ждем лишние 12 дней. Ну вообще. Так, ладно. Сейчас мы отправляемся сюда. Нам здесь вообще должны помочь. Вообще-то у нас есть... Эти как их, как они называются? А, точно. Союзники же у нас есть, но они нам не помогают. Битва идет вот здесь. Не на жизнь, а на смерть. О, Ух ты, ух ты! Все, да, давайте сейчас я это переведу. Наконец-то мы получили родословную. Наконец-то. Покровитель искусств, проведя годы своего правления. Спонсируя художников и философов в пределах своих владений, светлейший дождь Асторы прославился, как покровитель искусства, прославленный в стихах, картинах и балладах повсюду, не только в Венеции, но и за ее пределами. Известный как ученый и очаровательная личность, он стал архетипом, Философа своей эпохи. Короля философа, король философ своей эпохи. Защитником всего прекрасного и метафизического. Ой, как здорово это звучит. Короче, мы получаем родословную. Теперь светлейший до Астора будет называться философ. Он раньше назывался ученый, теперь он философ. Ну, уч философ ученый. Он станет основателем родословной, что даст следующие эффекты. Минус ко времени строительства, плюс к скорости распространения исследований. Отношение поэтов культурные культурной технологии более эффективны привлечение странствующих артистов. Здорово, отлично, круто. И наконец-то мы удовлетворили свою амбицию положить начало великой родословной. Ура! Ура! Наконец-то у нас это получилось. Так, давайте на это посмотрим повнимательнее Все, теперь у нас есть родословный Вот, смотрите, как она выглядит Замечательно, круто, классно Привлечение странствующих артистов Интересно, что нам это даст? Родословная активно. А, Матрилнейная инверсия, что это значит? То есть, если в матрилнейной по помолвке, например, находится Или в матрилнейном браке, то дети тоже у нас следуют Ну, просто здесь у нас... Ам... Торговая республика не позволяет нам заключать матролинейные браки. Ну вот, это родословно продолжается по мужской линии. Это значит, что только мужчины могут передать ее своим потомкам. В общем, все. Родословная основана замечательно. У нас теперь есть Великая Родословная. Ну как? Она, кстати, у всех наших детей теперь есть. Даже у тех, которые не из нашей... Нет, нет. у тех, которые не из нашей династии, ее нет. Только из нашей династии она передается... Вот так вот. Так, ну все. Замечательно. Я вас поздравляю, я поздравляю себя. Блин, почему мы проигрываем в этой битве? Почему? Собрать вассалов. Вот 114 человек. Нужен еще, нужны еще наемники. Да была, не была. Самых, самых дорогих наемников берет. Вот от, отряд розы за 300 рублей. Так, и быстро, быстро Быстрейшим образом их переправляем Вот сюда, на кораблях Когда ты туда прибудешь? 20 августа Два... Три дня тебе Все, прибыли Так, теперь э, вот этих вот товарищей Объединяем Грузим на корабль И быстрейшим образом Высаживаем их здесь Нет, там почти проиграли Нет, только не проигрывайте, прошу, прошу, прошу, пожалуйста Все, теперь Все, теперь должны выиграть Теперь должны выиграть. Нет, проигрываю, что ли? Да как так-то? Да почему? И куда-то... И куда-то далеко уходят в эту. Вот ты, блин, князь Арпат, Ласло, почему ты нам не помогал в этой битве? Сколько мы теряем сейчас? 68 в месяц теряем. Так мы вообще быстро очень разоримся. Ну, неужели наши союзники нам не помогут? Давайте, помогайте, союзники. Вы провели недели в дикой местности, в попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы. Но все тщетно, вам пришлось вернуться с пустыми руками, окружающие несомненно запомнят этот провал. Нас же так облажаться. Меня окружают никчемные люди. Мы можем получить черту характера самодур? Нет, нет, мы не станем самодуром на старости лет, мы оставим хоть какие-то остатки нашего рассудка. надо же было так облажаться, мы это сделаем. Так, все, объединяем войска здесь и быстренько идем сюда. Блин, только бы у нас деньги не закончились, а. А то, блин, эти наемники просто пожирают наш бюджет. О, мы можем инвестировать в технологический прогресс. Мне кажется, это впервые за всю династию у нас такое. Так. Ну, во-первых, организованность войск. Сейчас нам это как никогда очень важно. Далее. М -м осадные машины. Вкачать стычки. -г -г да, стычки вкачаем. Все. А -а, здесь мы можем а прокачать застройку замков. Хорошо, мы это сделаем. Дальше. Традиции дворянства. Нет, это нам не нужно. Народные обычаи. Возможно, возможно. я Подумаю над этим. Так, религиозные. нет. Величие. Терпимость. Вот терпимость можно прокачать. Легализм мы теперь уже не прокачаем? Ну ладно. Потом, потом как-нибудь. Сейчас у нас Астора э, очень быстро будет накапливать очки э, престижа. И его... Э, не, не, не, не очки престижа, а очки вот, э, науки. Так, и давайте народные обычаи тоже прокачаем. Все, отлично. Вот каждый месяц мы тратим 66. Надо какой-нибудь отряд наемников распустить, который у нас здесь есть. Вот Вы сколько? Вы 32 в месяц берете? Не, их тут много слишком. Их тут нормально. Ну вот надо, надо второй отряд, который мы нанимали. Вот этот. Стоп. Вот этот вот болгарскую банду распустим. Все, давай. Решающая битва начнется очень-очень-очень скоро. Так, полководцев надо самых лучших Назначить, самых лучших И сейчас, на, э, сейчас нам, а, К нам армия Венгрии Нам поможет 5 января они к нам прибудут Блин, у нас это Стоп, стоп, стоп, у нас, у нас дефицит денежных средств Надо поскорее это Занять у евреев Стоп, нет, пауза Пауза Так, где э, занять у тамплиеров Вот, занять у евреев все, отлично, заня за заняли деньги Потому что если бы у нас сейчас был минус То все наемники тут же разбежались бы И у нас бы ничего не получилось Так, Гертруде нужно выбрать тип образования Так, давайте воспитаем ее в, в интригу Интрига Все, от отлично Че ж он такой сильный-то? Ну понятно, он, наш самый, он самый лучший полководец наш был До того, как мы его выгнали ну все, теперь-то точно мы победим. Теперь-то точно он уже ничего нам не сделает. Мы его быстренько-быстренько завоюем и покончим с этим восстанием раз и навсегда. И, наконец-то, мы отомстим этому Фортуната, что он больше к нам не лез, чтобы он больше нам не мешал. Что у нас здесь? Так, доступное решение, нанять лекаря. Капеллан у нас... Энно-очиститель у нас умер. Блин. Ну, гильем тогда пускай будет. И, и, и придворного лекаря нам нужно назначить. Пускай будет гильем. Так, и ученика нам нужно назначить. А, хм. Да, и учеником тоже пускай будет гильем. У нас <с> у нас Капилан Это всегда одновременный придворный лекарь и ученик. И Капилан. Кстати, Диани, Патриция Тидальда Диани и Доминика Морозини до сих пор у нас сидят ä, в тюрьме. Да, оба в темнице. Ну, все, значит, правильно. Угу, отлично, все. Мы победили. Изабелла контарини у нас ä, теперь в тюрьме. В самом темном подземелье. И Фортуната -то тоже. Давай, отправляйся в подземелье. Все, наконец-то венецианская гражданская война за усиление совета закончилась. Все. И фальера вернулся, как бы сказать, под наш воссцилитет, но он не стал обратно патрицием. И он уже не сможет претендовать на титул светлейшего дожа светлейшей республики Венеции. Браво! Это точно победа. Так, все, всех, всю армию распускаем. Блин, теперь надо было бы ради приличия помочь кому-нибудь из них в войне. Однако, смотрите у нас сейчас вот что происходит. Византия и Священная Римская империя, да, вот две вот эти огромные, две эти огромные страны, у нас сейчас... Сверх расширяются И против них образовываются оборонительные пакты Давайте мы тоже вступим В эти оборонительные пакты эм, Вступить в оборонительный союз Все, вступили Против Византии Чтобы они сильно не расширялись И чтобы если что Вдруг на нас нападут То тогда тогда Вместе с нами в войну вступят и другие участники Оборонительного пакта ну, просто, например, Священная Римская империя вообще обнаглела в последнее время и слишком вот раздула свои аппетиты. Посмотрите, она даже в Африку пролезла. А так нельзя. Мы должны быть, вообще-то, самой, самой самой влиятельной страной на свете. Ну, пока что мы этого не можем. Просто дело в том, что... Династия Crusader Кингс 2, она больше не про завоевание там, разных земель, не про. Да, экшон есть, но самое главное, что я здесь хочу вам показать, это именно наши персонажи и их жизнь. Вот на что я обращаю ваше внимание. Так, граф Вернир, мой друг, шлет мне подарок. Этот, это маленький щенок, но с хорошей родословной. Из него вырастет хороший охотничий пес. Давайте, давайте, давайте. Я приму этот щедрый подарок. Как мы его назовем? Дружок, охотник или лавкач? Знаете, дружок. По-моему, очень хорошее имя. Знаете что? Здесь у нас, э, после того, как Никола у нас вступил в монашеский орден, в орден тамплиеров, возможно... Да, кстати говоря, смотрите. О -э, сейчас, э, сейчас великий магистр Адемар является главой Ордена Тамплиеров. Но, но, дело в том, дело в том, что после того, как он умрет, посмотрите, у них тут открытые выборы. И большинство, я так понимаю, голосуют за Николу. И он после... И он станет главой Орденом Тамплиеров. Вот это да. Вот это очень круто. Несмотря на то, что он больше не участвует в наследовании, и мы за него не сможем, возможно, поиграть никогда уже больше, но зато... Он будет главой Ордена Тамплиеров. Кстати говоря, это, это Орден Герцогства, и это повысит престиж нашей династии, несмотря на то, что мы за него не играли. Вот так вот. Тоже полезно, знаете ли. Все, мы можем погасить займ, так как воин у нас больше не ведется, но кроме тех, в которых мы не участвуем. Так, где здесь у нас погасить займ? А вот... Кстати говоря, во время записи мне написали очень интересные комментарии. Так, ставь своего наследника в Орден Герметистов на, на момент принятия им власти. Это я вот читаю комментарий, который мне пришел во время записи серии. Хм, Он будет очень образован и далеко продвинется в орден. Кстати говоря, неплохая мысль. Сейчас у нас Верца является нашим наследником. Он вроде как не состоит ни в каком обществе. Нашим учеником его можно назначить. Вот. Верца пускай будет нашим учеником. Отлично. Все. Спасибо за совет. Он состоит теперь в обществе герметисты. Возможно, рано или поздно мы смогли бы а, вступить в другой орден. Он, например, слуги дьявола. Вот. Верца у нас одержимый. А, он сумасшедший, он одержимый. Возможно, он смог бы вступить к слугам дьявола. Но на это я посмотрю, когда мы станем за него играть. Возможно, мы просто выйдем из общества герметистов, когда, мы, когда начнется игра за него, и а, мы за него вступим к слугам дьявола. Так, что еще мне тут советуют? Тайному советнику можно поручить отправиться в провинцию человека, против которого идет заговор. Это повышает вероятность убийства. Ух ты, серьезно? Серьезно? Так, иоганка не получает, значит, эм, эм, вот, вот это. Нет, нет, нет, вот это. Серьезно? Тайного советника можно отправить... Я не знал. Типа, э, наверное, создать шпионскую сеть. Прирост силы заговора это нам дает. Ого. Так, против кого мы сейчас плетем заговор? Надо вспомнить. Э, против э, Себеслава. Себеслав у нас находится вот здесь. Вот. Кстати, королева весня уже повзрослела. Так, давайте, давайте отправим верца сюда. Все, отлично. Пускай там э, создает шпионскую сеть. Далее. К власти после верца должен прийти гений. Для более успешного и быстрого развития, чтобы, чтобы обеспечить приход к власти гения. У нас Верцы и так гений. Даже? Да, у нас Верца и так гений. Но и после него а, тоже будет гений у нас в династии. Это, это ной. Он тоже гений, он тоже он, он придет к власти. Чтобы обеспечить приход к власти гения, можно отправлять взрослых наследников военно-монашские ордена или в монастырь. К тому же, как мне кажется, будет интересно следить за судьбами сыновей тамплиеров или госпитальеров. Ну, в принципе, игра уже за нас это все делает. Так, у нас родился сын. О, у Верца родился сын. Сейчас, сейчас я посмотрю еще, какие имена мне предложили. 14 имен у нас осталось. Это уже второй сын за сегодняшнюю серию. Франциск. Отличное имя. Отличное имя. Пускай его будут звать Франциск. Угу. Это наш внук. Он пока что никакими особыми чертами не обладает. Очень жалко, что он не унаследовал, например, черту характера гения от родителей. Хотя у него оба родителя гениальны. Ну и ладно. Дорогой, дорогой тесть. Наш общий противник барон Санчо. Ладно, мы принимаем. Мы принимаем. Против Санчо будем воевать. Кто такой Санчо? Не представляю. Если строить новые поселения, то лучше всего строить города. То лучше всего строить новые города. Это даст еще больше притока золота, что для республики самое важное. Это обеспечит должность дожа за твоим родом. А постройка зданий в городах даст армию. М -м -м, спасибо, спасибо. Но вообще, да, я думал насчет постройки нового города здесь, но нам еще нужно копить деньжат. Спасибо, хороший совет. В законах можно поставить приоритет на войско с феодалов. Это чуть-чуть убавит доход, на феодалы не являются основным налогоплательщиком. Серьезно? Ну-ка. Не, в принципе, я знал про это. А, у нас феодал, наоборот, успещённые в сторону налогов. А, 25 числа мы сможем поменять. Хорошо, я это сделаю, если не забуду. Постараюсь, постараюсь не забыть. Так, у тебя есть несколько замков. Я бы, играя за Верца, отдал один верному советнику, а другой в сенье передал династии Конторини, так как у Верца нет причин враждовать с ними. Он вообще на свет родился из-за соблазнения предыдущей жены Асторы. Погодите, погодите. У тебя есть несколько замков. Да, у меня есть несколько замков. Это вот баронство Трау. Ну и в принципе все. Я бы играя за, за Верца отдал один верному советнику, а другой в Сенье передал э, в Сенье. Сенье у нас сейчас никому не принадлежит, она сейчас принадлежит нам. А, -а, -а ты предлагаешь, ты предлагаешь вот здесь сейчас Конторини владеет этим этим здесь городом Бринье, ты предлагаешь им отдать всю провинцию? Но в принципе можно. Если у нас будет превышен лимит, то я это так и сделаю. Хорошо. Но я бы не хотел эм, я бы не хотел усилять сейчас э, враждебные нам семьи. Я бы хотел поступить вот как вот с семьей Дандола. Получилось? То есть они же не с самого начала участвуют в гонке за должность светлейшего дожа. Он же вступил позже, а значит имеет меньше преимуществ. Он вообще на свет родился из-за соблазнения предыдущей жены Астор. Нееет! Верца? У Верца э, мать Жоана. Не надо путать, пожалуйста. Хотя, возможно, ты другой имел в виду. Предлагаю имя для мальчика Андреа. Хорошо. Хорошо. Я сейчас запишу. Так, все. М -м -м. Многие годы своей жизни я посвятил герметистам, выполняя все, что прикажет Магус, чтобы защитить интересы Ордена. Сегодня мои усилия были вознаграждены. Теперь я сам Магус. Мои соратники ждут от меня указаний и наставлений. Они их получат. У нас умер предыдущий Магус. Теперь я сам Магус? Здорово. Классно. Вот, на старости лет, в 73 года, Асторы наконец-то стал Магусом. Он пережил своего друга, который был Магусом до него. И теперь... Так как у нас нет больше друга, у нас есть амбиция завести друга. Хороший конец серии, я так считаю. Много чего очень хорошего произошло в этой серии. Вообще очень классная серия. Я думаю, вам тоже понравилось. Пишите комментарии, если это так. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до следующей серии. Всем пока.